Голова лягушки, голова лягушки, голова лягушки, голова лягушки, голова Активно, вре... Активно временно увеличит вашу физическую атаку. 1156, ну-ка. 1262. Это, это что, у меня активка, пассивка? Ребят, что это выпало, блядь? У меня плюс... Э у меня плюс атака, короче, посмотрите. Ребят, первый поехал. Есть один, ребят, поужин. <вчешь> хуже. Нанюхайте меня Второй есть. Сука! Три, три из трех. Я и торгую. Я немножко при... могу приторговать. Вот. Это. Просто, если нужна помощь вам, как бы, ребят, я могу от скинуть скинуть, там, я не знаю. Так, ребят, ну что мы? Мы жмем, жмахаем. Ну хочу, да ты нифига себе жаришь, братишки! Нихера себе, блин! Мак Дже Эванс. не ни хераси, ты. Можешь начинать. Бля, нормальная поддержка, дружище. Бля, нормальная поддержка. Такая поддержка мне нравится. Ну чё, поехали, тут уже вообще. На характере, как всегда. От души просто Майк, от души реально. Здоровье, дружище, здоровье. Ну давайте, на это. С первого раза! Да, да ну ты нахер, ребята! Как будто я просто в бане купаюсь. Ой, хорошо мне! И деньги раскидываю, ребята! Сейчас я буду деньги раскидывать, смотрите Да ладно! Да ладно! Да ладно! Да ладно! голова ладно! Да ладно! Да ладно! Да Да Да Первый раз в жизни, блять. Нихуя! 16. 16. 16. Слушай, Паш, э, не знаешь, что с Женей Воном случилось? Что-то не видно его нигде ни на серваке, ничего то Я не знаю, что с ним произошло, честно. Может он мудак? Я вам скажу честно, я его закрою нахуй. Пизда. Это просто обычная просьба. Просто скидывайтесь подпиской на канал и все. Иначе я разъебашу, блядь. Сейчас я пистолет возьму, будем стрелять, нахуй. Ты еще нахуй допиздишься, блядь. Выскочим, отскочим, побормочим, еба нахуй.